Всем доброго времени суток. Я Шестаков Сергей Владимирович, врач-стоматолог, ортопед, хирург. Был на лекции в компании Мегастом. Рассказывали о системе Симодоса. Очень интересно и познавательно. открывает некие горизонты, которые раньше не знал, может быть, не видел в практике. Значит, Луисев Федор Федорович и Шерман Алексей Николаевич очень интересные люди, очень интересные доктора. Очень э, разнообразная лекция получилась. Значит, э, интересно, конечно, поставить них за спиной, просто посмотреть, как они все это делают. Так как э, рассказы очень много интересного, э, это надо просто присутствовать.